Например, какой-нибудь с мишенкой наверху, а внутри водителька. Мама управляет продавцами, а мой папа водит всех на такси. Ну, заработает деньги. У него на Яндексе Почта есть почтовый магазин. Это, это я давил его Яндекс Почта. Называем. У меня в, комнате, в большой комнате с компьютером. Есть? Нет, mm. mm. mm. mm. mm. есть. Выкладыватель бумаги.